Здравствуйте! В этом видео мы поговорим об автоматических защитных стратегиях, предусмотренных торгово-аналитической платформой АТАС. Вы узнаете, какие виды защитных стратегий существуют, а также какие преимущества они дадут вам во время торговли. Также в этом видео вы получите информацию о том, как производить настройку защитных стратегий в АТАСе. Защитные стратегии – это полуавтоматические функции управления позициями, которые позволяют вам сосредоточиться на торговле, а не на выставлении ордеров. К примеру, с помощью защитных стратегий вы можете заранее настроить места, где будут установлены стоп-лосс и тейк-профит при входе в позицию. Также можно установить правила и условия автоматического перемещения стоп-лосса в точку безупыточности и трейлинг стопа, который будет двигаться за ценой, защищая вашу прибыль. Эти правила позволят вам выстроить свою индивидуальную методику торговли. Обращаю ваше внимание, что защитные стратегии в АТАС работают только при условии подключенного к программе торгового счета и открытия позиций из терминала АТАС. Как подключить демо вы сможете посмотреть видео, ссылка на которое появится на экране в конце этого видео. Открыть секцию настройки защитных стратегий можно из модуля Chart Trader на графике, а также из стакана SmartDom. Для примера возьмем график фьючерса на евро. Модуль Chart Trader открывается из верхнего меню панели инструментов. Здесь находим секцию «Защитная стратегия». Нажимаем на выпадающее меню и выбираем пункт добавить стратегию. Перед нами появилось окно, в котором доступны три стратегии: стоп лосс и тейк профит, стоп лосс тейк профит Break инвен и стоп лосс тейк профит трейлер. Давайте подробнее разберем каждую из них. Стоп лосс и тейк профит – это защитная стратегия, которая автоматически выставляет защитный стоп лосс и тейк профит. В ней вы можете выставить следующие параметры или отключить опцию автоотмены ордеров. Если отключить данную опцию, то при переходе на другую стратегию или переходе в режим NAND уже открытые стратегии останутся активными и независимыми друг от друга. Также здесь можно настроить защитные ордера, выставить Stop Loss и Take Profit. Значения этих параметров выставляются в пунктах. Следующая защитная стратегия Stop Loss, Take Profit, Break Invent. Эта стратегия предназначена для выставления защитных ордеров и перевода в точку безубыточности позиции при достижении определенного профита. В ней мы можем выставить следующие параметры – включить или отключить опцию автоотмены ордеров, Далее выставляется значение безубыток. это величина профита в пунктах, при котором будет произведен перевод позиции в безубыток. Отступ безубытка- это отступ от цены входа для перевода позиций в безубыток. Это значение указывается также в пунктах. Настройка защитных ордеров производится так же как и в предыдущей стратегии. И осталась еще одна защитная стратегия стоп лосс Take Profit трейлинг. Эта стратегия предназначена для выставления защитных ордеров и дальнейшего трейлинга стоп ордера. Трейлинг стоп – это движущийся на определенном расстоянии от текущей цены стоп ордер. Если позиция движется в сторону прибыли, то ордер перемещается за ценой. Если цена идет в обратную сторону, то ордер остается на месте. В этой стратегии мы можем выставить следующие параметры. Включить или отключить опцию автоотмены ордеров, выставить уровень стоп-лосса и тейк-профита, а также здесь выставляются настройки непосредственно самого трейлинга. В параметре размер трейлинга указывается необходимое расстояние стоп-ордера от текущей цены, а в параметре шаг трейлинга выставляется расстояние, при прохождении которого происходит автоматическая перестановка ордера. Все эти параметры указываются в пунктах. Настраиваем все необходимые поля и нажимаем кнопку «Добавить», чтобы стратегия стала активна. Отметим, что на разных чартах, на которых выставлен один и тот же инструмент, защитная стратегия будет активна для каждого чарта. Теперь в секции «Защитная стратегия» появилась возможность выбора настроенных нами стратегий. Для изменения параметров стратегии необходимо кликнуть на шестеренку и в открывшемся окне можно скорректировать параметры стратегии. Следует отметить, что если объем открытой позиции при включенной стратегии увеличивается, то и объем защитных ордеров будет увеличиваться соответственно. Если один из ордеров удаляется или исполняется, второй защитный ордер будет удаляться. При закрытии позиции оба ордера будут удаляться а при перемещении одного из ордеров вручную связка между ордерами сохраняется. Добавлять стратегии можно как перед входом в позицию, так и после. В случае добавления стратегии при открытой позиции защитные ордера автоматически выставятся относительно позиции. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях под видео.